Здравствуйте, меня зовут Михаил Захаров, руководитель и основатель компании Турбодефлектор. Ротационными дефлекторами мы занимаемся уже более трех лет, и за это время мы поняли, как они себя ведут, разобрались, как их подбирать, как их, на какие объекты их стоит ставить, на какие объекты их не стоит ставить. И, по, исходя из нашего опыта, мы... Практически каждый месяц стараемся вносить новые изменения в конструкцию, использовать новые материалы, которые повышают надежность и долговечность использования турбодефлектора нашего производства. И сегодня я хочу вам показать один из примеров такой, такого нововведения. Здесь перед вами а, это демонтированный с объекта дефлектор. Я его уже разобрал, а, где используется сварная крестовина с порошковой окраской и шток металлический что выявилось по прошествии там двух лет эксплуатации появляются рыжики ржавчины вот здесь вот они хорошо видны в метах, местах соединения с клепками то есть там где сверлился металл также в местах сварки наблюдается ржавчина Обращаю ваше внимание, что это порошковая окраска, мы ее тщательно прокрашивали, но, тем не менее, со временем вот такие моменты возникают. Также здесь используется металлическая кристаллина, вот эта внутренняя сварная, и металлическая втулка, вот этот основаник, вот эта втулка, в которой находятся подшипники и вращается шток. Также мы использовали на ранних моделях турбодефлектора металлический шток, вот он виден. Здесь шток также проржавел. Ржавчина, стекая, впадает в подшипники. И подшипники клинит со временем. После того, как мы выявили эти недостатки, у нас стал вопрос, что же делать дальше. И мы а, начали вносить изменения. С современных, а, уже с прошлого года, выпуск о дефлекторах используется полностью коррозионно-стойкие внутренние элементы. Что здесь у нас самое главное? Это шток. Шток сделан из дюралюминия. Он легче и не подвержен коррозии. То есть такой же картины, как и здесь, со временем не будет. Плюс он снижает массу самого дефлектора. Внутренности сделаны из оцинкованных листов металла. Они для больших размеров Выглядят вот таким вот образом. Более толстые. Здесь толщина металла 1-1,2 мм. Для более маленьких диаметров они выглядят вот таким вот образом. Это оцинкованный лист с высокой степенью покрытия оцинкования. Не ржавеет. Со временем, то есть хорошо если я зарекомендовал, показал. Также вместо металлической втулки используется дюралюминиевая втулка, которая также не подвержена воздействию коррозии. Все это в купе позволило нам повысить надежность турбодефлектора и продлить срок его эксплуатации. Теперь таких у нас нету. От металла мы отказались. Теперь у нас внутреннее оцинкованное покрытие в сочетании с дюралюминием. Вот все, что хотел вам сказать. Спасибо.